Всем доброго дня, с вами свой натурщик Лёха. По техническим причинам ролики про крышу выходят с небольшим опозданием, ну как Почта России. Поэтому не обращайте внимания. Итак, перемещаемся немножко в прошлое. Когда-то давно, когда было тепло и солнечно, я решил собрать себе крышу для мастерской. Это будет моя вторая крыша. После сбора своей первой крыши, это было для дома, я получил кучу комментариев с советами. И многие утверждают, что самым лучшим видом конструкции крыши это является готовая ферма, которая собираются на земле, потом в готовом виде просто поднимаются и ставятся на стены. Все, крыша готова. И куда мы? В этот раз решил последовать советам и пробовать собрать фермы. Изготавливать я их буду конечно же сам. Берем наши доски и прощаем их в заготовки. То есть размечаем и отрезаем. Работа шла не очень быстро. Конечно же, не очень точно. Как говорится, в обычных полевых условиях. А вот если бы у меня была современная торцовочная пила с протяжкой от компании Дека, то работа пошла куда продуктивнее. Представляю вам торцовочную пилу дк на 2,2 кВт, с распиловочным диском 255 миллиметров. Пила предназначена для точного, косого и комбинированного пиления, а благодаря протяжке есть возможность сделать точный распил доски шириной до 30 сантиметров. Угол пропила можно спокойно поменять, как по горизонтали, так и по вертикали. Пила очень проста в использовании, отличный пилот как для новичков, так и для любителей. По паспорту торцовочной пилы заявлен максимальный угол пропила под 45 градусов 40 миллиметров, а при угле в 90 градусов 72 миллиметра. А это мы сейчас и проверим. Итак, устанавливаю фиксатор, впихиваем то брус 100 на 150 и запускаем. Итог. Глубина точного пропила 90 мм. А если чисто на свой страх и риск поменять диск 250 мм на 270, то брус 100 на 100 станет вообще не проблемой. Но это уже на свой страх и риск. Ссылочка на мощную торцовочную пилу от компании дека я оставлю в описании. Ну и немножко скучной, но полезной информации. Есть калькуляторы, которыми я сейчас активно пользуюсь. Это инженерно-строительные расчеты. Мне нужны стропильные системы. И выбираем нужную модель. Моя модель называется Queen Post. Ну, может быть, немножко неправильно прочитал. Выглядит она вот так. Здесь нужно вбить все необходимые, которые у нас сейчас есть сами параметры. Я уже посмотрел, какой снеговой нагрузки мне район. Какой ветровой нагрузки. Тут открывается вот такая вот теста карта. И по ней мы находим, где ваш регион, что нужно вбить, куда вставить. Здесь все это есть. Итак, у меня третий, ветер у меня один. Так, нагрузка кровли. Ну, допустим, 100 кг на метр квадратный. Нагрузка потолка. А, ну, не знаю, если мы посыпем керамзитом, допустим, 150 кг на метр квадратный. Ну, я образно. Выс высота, а, Длина здания 6 метров. Высота установки фермы нашей. Ну, 3 метра над уровнем земли. Так, ширина у нас будет 3 метра, величина свеса, наверное, где-то 950 сантиметров, ну, может быть, метр, высота полная будет у нас метр семьдесят, так, шаг расстояния, я думаю, сделать, скорее всего, 6 ферм, это будет 830, ну, то есть 83 сантиметра. Толщина досок у нас будет ТУшная, так что, наверное, это будет 38, там плюс-минус, она кривая у нас идет и везде ставим по 138, ну потому что 140 это будет сильно. Все вбили, и смотрим, что у нас получится. Так, программа делает расчет, Так, и получается, что вот тут есть циферки, вот 1, 2, 6, красные зоны, то есть доска подобрана неправильно, ее не хватает. Это у нас вот 1, вот 2, и... ну то есть вот циферка 1, стропила верхняя. И нижние то есть их не хватает значит будем использовать гостовскую доску 50 и 150 -ку. ну то есть толщина 150 ширина будет 150 так вбиваем показания так ширина везде 150 толщина 50 и добавим вместо 6 я сделаю 7 ферм это будет расстояние 710 и так, ну и, наверное, мы конек немножко срежем, хотя это, наверное, не влияет, ну, допустим, будет 900. Так, нагрузку 150-100 кг оставляем, думаю, нормально. Так, фанера 18 мм, у меня такой нету, я возьму отдемонтированную из подвала, она у нас 280. Так, можно такое бить? Нет, у нас будет 25, ну, допустим, 25. И делаем расчет, что у нас получилось. Так, и тут уже в показаниях у нас внизу 1,6 коэффициент, вверху практически 2, ну то есть с королевским запасом. Так что вот такой можно сделать. Внизу здесь показаны все полные параметры, при каких ветрах, при каких нагрузках, при какой снеге, какие нагрузки действуют. Тут все можно посмотреть, кому интересно, я здесь все внимательно читал, смотрел. И как всегда мне приучили, делаю все с запасом. Во-первых, делаем из гостовской доски, не экономлю, на тыушной и добавляю вместо 6 ферм поставлю 7. Так, все посмотрели, чертежек скачали и заработал. С инструкцией знакомились, теперь переходим к производству. Для начала нужно заготовить все элементы. На одну ферму нам необходимо стропильные ноги по 4 метра, 2 штуки, затяжка длиной 6 метров, 1 штука. А затяжка это вот то, что ляжет на стены, самая нижняя часть, если что. Фанерка в форме треугольника, 6 штук на одну ферму. Стойку полтора метра, это то, что соединяет нашу затяжку и конек. И укосы, ну укосы там по факту напилим, то есть. Фанеры, как указано в тех условиях, 18 миллиметров у меня нету. Зато осталась фанера после демонтажа подвала. Это влагостойкая фанера толщиной 2,8 миллиметра. Ну прям по-королевски, в общем, будет. Ну и, к сожалению, пришлось попилить даже большие вкусные листы благостойкой фанеры, из которых можно было ну, много чего сделать полезного. Но, как говорится, все в дело. И приступаю к сборке. Согласно чертежу, должна получиться мощная ферма высотой 1,70 м и длиной 6 метров. Это без учета средств. Первую ферму старался сделать прям вот идеальной, чтобы потом по ней, как по шаблону, сделать все остальные. Поэтому прям максимально старался прям до миллиметра подогнать. Вместе с тыком фанеру намазал столярным клеем и привинчил эту фанеру на два самореза к доскам, чтобы доски прям максимально прижались к фанере, а уже потом заколачивал гвоздями. Гвоздь здесь использовал 120 мм, чтобы они спокойно проходили насквозь. Потом переворачиваешь ферму, и их можно будет загнуть с обратной стороны. I'm not the one Первый день сделал 5 штук из 7. На следующий день пришел прораб и решил селиться с проектом. Катюха. Ну, думаю он доволен. Первым делом я собирал большой треугольник, так он был самым сложным. Сначала измерял расстояние от конька до точки соприкосновения по боковым лагам. Наживлял на один-два гвоздя, потом шел к другой стороне, сверял там, отмерял, подбивал. Пока я подбивал на одной стороне, выходил на другой. Потом додумался, стал использовать струбцины. И когда уже вот эти три основные точки, то есть конек и соприкосновение со стяжкой, были не наживлены на фанеру, уже после этого, когда точно знал, что уже ничего никуда не вылетит, я переходил к центру и делал центральную ножку и укосы. Когда конструкция была полностью собрана, я ее подымал, переворачивал и гвозди, которые торчали на меня, полностью загинал. Естественно, собрать все фермы в высоту, то есть друг на дружку, ну не получилось, я бы там чисто убился. Поэтому я их брал и складировал немножко подальше от места сборки. Фермы получились гигантские и довольно-таки увесистые. Примерно 80 килограмм плюс-минус 10. То есть прям тяжелючая конструкция, кошмар. Во время сборки фермы многократно были покрыты матом, а вот антисептиком пока еще нет, но время пришло. Да, кстати, пулизатор тоже от компании Дека, ему уже три года и он пережил всякое, поэтому и даже антисептик он тоже спокойно переживет. Обрабатываю все фирмы в два слоя, что уже точно наверняка. И теперь ждем сутки, пока все подсохнет. Ну а пока давайте не валейте, не скучайте. Сам был Леха.